Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Милкон, меня зовут Никита, и мы продолжаем играть в Resident Evil Village. Village только мы нифига не в Village, на фабрике, боремся с киберубит. Чуть швелится. Рука че то смотри. О, еба коза, да? Прикол. Нифига себе, вот это я. На самом деле, случайно заметил, просто... Просто так получилось. Ладно. У нас что-то как-то. Что-то как-то непонятно. Не знаю, Градус э, экшена как-то спал. Так, киборги, убийцы, блин. Это. Это уже не резидент. Резидент это надо, чтобы жопа горела. Ага, еще карту в фабрике нашел. И чё где выход? А, ну тут сейчас что-то будет. Вентиляционный канал. Ну да, тут что-то будет. а что, будет непонятно. Подожди, сейчас почитаем. Реагент, реагент хорошо. Закрой за собой, пожалуйста. Улучшение солдата. Реактивная тяга. Прицепил к солдату реактивный ранец и головные стабилизаторы. Маневренность серьезно повысилась. Опыты выявили ограниченную способность к полету. Расстояние полета небольшое, зато теперь может преодолеть труднопроходимую местность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 буритов бурито, давай назовем их бурито, точно. Мне нравится, мне нравится. Я видел, что его толкнуть можно, но я пока не знаю куда. куди то А, ну бля, меня нахуй высосит отсюда. Я не понял ну да а тут пролезть можно не ну я б туда зашел меня б засосало сразу просто без регистрации смс Блин, полезно то вентиляции такие большие делают вентиляции же вообще делаются не такими большими чтобы по ним лазить можно было. не я в офисных зданиях видел большие вентиляции но они они не квадратные они такие как бы прямоугольные больше БД как показывают? А -а -а, не понял. Ты предлагаешь мне назад вернуться? То есть ты мне предлагаешь назад вернуться? А нахера? А зачем? Тут и вораешь. А, да, тут проход есть. А или я оттуда пришел? Назад долго возвращаться вообще? Это что? Лифт. Бля. машина. Переключать. Блять, нам серьезно назад возвращаться, да? Не, ну мы можем по приколу, конечно. Давай посмотрим. Давай поубираем. Стреляй! А, нет! Хорошо. Тихо. И там все хорошо. Оказывается, так и было задумано. А, так козе можно было с этой стороны. Что это такое? Это что такое, ты видишь? Опа-на. Да? Даже так канает Прикол Прикол Ладно Я на самом деле думал Нам сюда нельзя будет Ну Но, как видишь Заблуждался Не вижу ничего Есть пол? Нет? Я вообще ничего не вижу Туда надо пальнуть Ч, я вообще не вижу, что где пол? А. Ага. Аккуратно. Легонечко. По чуть-чуть. Все, открываем бомбу, убираешь, и это выход, да? Давай, Итан, давай. Я в тебя верю, мужик. Кстати, давно нам руки никто не отрывал. Пора? А -а -а. Не, ну мы нажмем кнопку, как бы Не эту надо бежить. О, давай эту нажмем. Будем нажимать Совсем все кнопки подряд. начнет церемонию с твоей розой. Так блять, нахуя? Если это произойдет, всем конец. Твоему ребенку угу. и всей деревне. Но ну, не волнуйся я ей помешаю я убью Миранду с помощью розы бедный папаша похоже ты один до сих пор не понимаешь как сильна твоя дочь да да да есть такое хочешь забрать розу Ну попробуй есть такое я не просто не понимаю я вообще нихуя не понимаю совсем Вот чё вопрос? А чё, блин, я хотел сказать? Бедный папаша, чё-то, чё-то, чё-то. Что, -то, что, -то, что, -то. что -то, блин, мысль какая-то летала в голове, он говорил, Но я потерял ее. Блять, что же он сказал? Еще. Я остановлю. А, во! А, говорит, Миранда, типа, скоро начнёт обряд, а нахуя я собирал, если мне надо помешать, и ты хочешь помешать, нахуя я собирал все эти части, чтобы к тебе на фабрику попасть? А меня так бы не впустил? Я такой ключ не нашел, да? Ну, хуй на него. Ну и хер на него. Мне сейчас надо спуститься к литейной машине. Отлить немножечко свинца ну давай этот Дру, блин, тут на лифте катается, вообще нормально ему вообще зависит. кстати, достаточно загадочный персонаж, не знаешь никто, и, как бы там была записка, что Димитаревску с ним, встреча с ним, то есть о нем как бы знают, и он что-то дохуя все знает, вам что-нибудь подсказать, ну что-то а денег-то нет, блядь. денег-то хуй о, хорошо. Не буду я продавать, Как всегда, честный, справедливый обмен. Подожди, вот кстати, блин, мне придется продать его. Что мне не нужен? О, ебать. слушай, нет так... задачи важнее, чем добыча. Слушай, так так может, отличная продадим этот дробаш? и продадим вот этот пистолет, освободится место? И мы сможем еще улучшить что-нибудь. Ищите что-то конкретное? Давай так и сделаем. Все, не продал Нет, мясо я вдруг все-таки... Оружие, вот это какой пистолет? Первый самый, да? Я вот с этим сейчас скажу. Верно? Удивлен, что вы так легко с ним расстались. Ага, блядь, ебать легко, конечно. Как скажешь, блядь, хоть что-то хоть падает. Ну все но я продавать не буду, конечно же Самодельная бомба Пасть копейки стоит, а у него, блять Боеприпасы Печки, прочее Прощайте Так внимание. Можно заново купить, только дороже, да? Блин, ну это вообще дорого, пипец Так, ничего не было Чуть-чуть было палево Поэтому Пришлось обрезать можно, конечно, чемодан побольше взять, но, блин, не думаю, кажется, хватит того, что сейчас у нас есть. Вот. Что по прокачке, давай. Ну блин, ну давай, типа. Позвольте мне. Тут я не могу. Тут могу. давай, ладно, Боезапас Боезапас, кстати, у дробовика можно добавить uh -huh. 17, вот, давай Перезарядочка uh -huh. Uh -huh. Темп стрельбы на пистолете Перезарядка, боезапас Давай на Тут боезапас можно? Не, давай на пистолетике боезапас увеличим Это простая а, модификация так, Я быстро управлюсь Хватит сюда uh -huh. Все нормально Так, пойдет я могу установить любые магии. Да, новых. Да, да, да, пока. у патроны-то остались, кстати, да, получается? Доступ сюда. Сейчас чуть-чуть уберем, сразу. Короче, место еще хоть жопой жуй. Да? Блин, ну Я попробую приготовить эти рецепты Герцога, но вряд ли за это Прохождение мы это сделаем О, чё, чё, чё, чё? Кому звоним? Так, пойдем, поехали вниз М -м, может сохраниться А, нельзя, да, потому что мы едем Миллион лет опять, блядь, едем а, ну тут хотя бы есть видок, Вот мы проехали сейчас тот этаж, получается, на котором были в прошлый раз. Есть. Здесь же мы можем пройти, по-моему. По Или нет? А я чуть здесь не был? Как темно. По сути. Подожди, мы же здесь были. Ну, были, конечно, ты чё, угораешь, бля? Ебать, а где свет? Ты хули здесь забыл, мужик? тихо за заденем, блядь, нет? Ты Так, где, где мы вообще, блядь, находимся? Тарковица. Оху я сюда пришел. Зачем? Для кого? Почему? И где? Вот. А, тут мне вообще не сюда надо было. А, ну хотя... Тихо. Да блядь! Тихо! Вот так вот я не попал в генератор. Но он все равно умирает. То есть урон просто в них еще тоже засчитывается. По идее. Так, ну я же правильно иду? Это херово, да херово. Идем куда идем, я запутался. Нет, нам не сюда. Блядь, а куда нам? Епать, понимать. А, ключ Гейзенберга. Подожди, он даст нам ключ или нам реально с ним придется пиздиться? Вот как сюда попасть? Подожди. Вот есть. А, ну вот все, значит правильно. Значит правильно. Или нет? Как вот на эту лестницу попасть? Подожди. А, блядь, вспомнил. По-моему. Но это не точно. Тут же, блядь... Где я? Да, тут же спуск еще есть. Угу. Вот, я спустился. Теперь. Сюда. Да. Блядь, а ты что такой дерзкий? Я... курсе сначала надо пропускать, блядь. Все. Вс. Так, у меня два есть. Шаблон ключа... А, вот мы сейчас шаблон ключа-то и сделаем. Господи, и ключи Гейтенберга. Я думал с трупа упадет. С его. Не говорю, походу он это. Не надо будет с ним сражаться. Хотя. А, ч, вот так сразу? А я еще хоть и херню нашел. Может. Где? Его куда? Его с цилиндром объедините. Я ж не просто так его нашел, получается. Давай. Дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай. А теперь, блядь. Давай вспомним, где был лабиринт. Переключатель. Лабиринт был.. Ой, блядь, туда возвращаться сейчас. Делить, да? Блять, давай вернемся, потому что я хочу допройти, пройти, лабиринт. Ну что это по идее последний, может нам что-то за это дадут? Ладно, чтоб чтобы за это не дали? Ты кто-то? А ты что так угрожающий идешь? Блять, ебать! Уя ты терминатор! Не, ну этого обходить надо А где его обойду, бля? Пиздец, вообще в самый низ вести Пошли быстрее Воу-воу-воу, не настолько быстро-то, парень Где-то здесь обрубить надо его Блядь, здесь не получится Давай-давай-давай А вот так, если его подвонить Иди сюда Ломай-ломай-ломай Ломаешь? Молодец Перевалим. Не буду я с ним драться, он блять весь в броне, нахуй броню ему шибать 10 лет. Я, блядь, запутался на этой фабрике, если честно. Куда, че, блядь, зачем? Да блять, ты хорош, серьезно. Куда мне, блядь? Вот сюда мне надо по этому коридору, чтобы... вот... А, вот головок с лабиринта. Ну, блядь, ну, пацан. Главное, чтоб тот не припиздилось. Тот припиздит, это все пиздец. И опачки. Маневр совершен. Мне аж потом назад еще идти, да? Ладно, не страшно. Как мы справимся? шар шар шар шар шар шар шар шар Угу. Ну, поехали, чё. Бля, как долго. Оп. Ой, бля. Блядь, пизда. Не успел. Есть! Курить! Улетели! Ой, блин. Вот это потяжелее будет, да. Первая была несложная, но там было непонятно в, этот, как бы в определенный момент. А, вторая была легкая, третья вообще прям простая. А вот это да, такая. Тяжеленькая там да не заехать тихо тихо тихо жди нам надо вот сюда куда-то видел бы я еще куда блять вообще а никуда не вижу а можно вот так вот сделать сейчас-то вот так заехал а и вот Хорошо. Жа, а там вагонетка ещё хватается? Да ну куда ты? Вот-вот-вот-вот-вот, да блядь, да что ж такое-то? Бесючий лабиринт. Не, ну мы же должны его пройти, блядь, последний лабиринт, ещё мы. Мы чё, лохи, что ли? Ну, пройдем. А, блядь, тут еще эта хуйня помешать может, прикинь только сейчас заметил тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо да ебать ну, это пиздец это пиздец сейчас всю серию будем лабиринт проходить Тихо, сосредоточились. Тихо еще раз. е Ты че там орешь-то? Ну как вот подгадать-то? Блять, как момент-то подгадать, ебаный в рот. Угу. Давай, давай, давай. Ну еще в начале так долго, блядь. Пиздец нет я потом в вагонетку попасть надо Пиздец. <свес> давай ничего сложного же Опа, опапа тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихонь тихонечко без паники ебать дырка Как я ее не заметил, блядь? Я вообще реально не видел, что там дырка. Давай быстрее, ну сколько можно. Так, ну тут вроде понятно уже. Что... Тихо-тихо, блядь, не забьем. тихо тихо тихо тихонько тихонько тихонько Да ебать! ну мы его уже проходим. Тихо-тихо-тихо, блять. Тихонько, тихонько, тихонько, тихонько, тихонько, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихонько, тихонько, тихонько, тихонько, тихо, Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Никуда ты И чё? Хочешь сказать, что мы его не пройдем? Нет, сука, мы его пройдем, блядь. Тихо. Без паники. Возьмем. И не пройдем, блядь. Все, вот сейчас всё получится. Вот сейчас все получится. Вот смотри, все, Сейчас все будет хорошо. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Блядь, да как же долго. Блядь, сука. сейчас здесь упал бы, это вообще было бы. До свидания. Может я рано начинаю катить? А может, я поздно начинаю катить, блядь? Пиздец. Ну быстрее, пожалуйста, можно. Вот почему здесь такое долгое начало, блядь? Что потом проебаться? Если там еще в конце что-то жопа какая-то, это все. Я... Блядь, не туда. Нет, не туда, блядь. Я бежал через двух бронированных мужиков. Чтобы здесь увидеть подставу. Ты что делаешь, а? Подожди. Нормально. Тихо, тихо, тихо, тихо. Без паники. Я все равно не пойму чуть-чуть, как ты. Я все равно не пойму, когда надо, блин, там залетать. А, подожди, а с той стороны ты -то нельзя проехать. Там дырка, вот здесь. Ну, в смысле, вот в самом начале, видишь? То есть надо вот официально вот так долго ждать, блядь, пока его сюда подвинут. Да подожди, ты что делаешь? Тихонько. Тихонько, тихонько. И сразу. во во во да. Подожди, ты, да никуда ты, давай подожди, давай не будем. Тихо, тихо, Тихо, тихо, тихо, Потихонечку. Потихонечку. Подожди, тихо, тихо, во во во Ничего Все молча. Ебать так там надо доехать и спрыгнуть с ней. Поехали, поехали, поехали, поехали, блядь. Проскочил. Тихо-тихо-тихо-тихо. Уже ничего сложного, блин. Главное попасть вот в эту вагонетку, А там надо просто успеть после... Тихонько. Ну ты что же делал? Она, получается, катается не за счет меня. Просто, получается, она туда-сюда катается. Тихо, тихо сейчас уедет. Сейчас будет возвращаться. Тихо-тихонько, потихоньку. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Потихоньку. Хорошо. И... -ка. Угу. ебать все сколько минут 10 минимум мы проходили блин. О -о -о -о. сколько стоит если только посмотреть витрина вон там ага. Ой, уйдет нет вот на это стоит расхошедся. 30 тысяч, блядь. 30 тысяч. Ч ⁇ я могу за 30 тысяч купить? Блядь, 65 тысяч. Не хватает. А давай копим, блять, все, копим, копим, деньги копим. Все. Скажите, если найдете еще что-то ценное. Я обязательно. Надо подняться, зайти в летейную. Переключатель, Какой переключатель? Операционная, операционная фабрика. Блин, ну я не знаю куда нам. Ну, давай туда. Пацаны исчезли? Аха, блять, исчезли. Пиздец, пиздец. А как, а как его обойти? Ну, ему вообще похуй. Надо его... Цветошумовыми гранатами купить. Или не надо. Нормально. Так, проскочили. Дальше, дальше, дальше, дальше. Вот ты подскажи, куда мне идти, братан. Подскажешь. Давай просто посмотрим. Канает на них? Да-да-да, их оглушает. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Хорошо. Отверстие в стене. Ебать, сюда надо. Все четко. Ключ Гейзенберга. А, вот в самом начале-то. Теперь открыто. Ну, конечно, я же открыл. Ну, пиздец, пацаны. Давайте как-то в кучку, а. Есть бомба? Есть. Э? Да? У -у -у. Хорошо. Спокойно. Мужчина. Подожди, у него на руке было что-то. Да вс ⁇ Вс ⁇ Так, это что у нас? Операционная была написана на карте. Ого. Рукоять. Почти. М -м -м. Блять, вот какой И чё? Есть. Молоток Гейзенберга. Ты нахуя его разобрал? Ты дурачок. Дожди мне чё не сюда надо? А проход есть? Он а, ну, составлен. Подожди. Ты чё припиздил-то, ебаный в рот? Блять, пиздец, сейчас будем идти 10 лет в обход, да? А куда мне надо-то, ебать? Где еще ключ Кизенберга? Переключатель, ну, походу, сюда надо было. Пиздец, пиздец. Вот еще ключ. Уж забоет всех. Подожди, а может и недолго идти. Снимаем Блядь, не тормози Не сюда Нормально, нормально, нормально Плохо Плохо Блин, что то какая-то Вот сегодня серия бесполезная, блядь а -а -а. Пол серии лабиринт проходили Вот, я обошел сейчас. Попробуем сюда Вот, а, теперь же здесь свет есть, точно Упачки То есть нам не сюда Нам на лифте надо подняться сейчас Я не вижу, что я подобрал, нахуй отсюда Сваливаем и все Сейчас получается, просто сваливаем к лифту Обратно поднимаемся на второй этаж Блять! извините. Значит, на второй этаж, Кристо. Ч ⁇ рт. там внизу бы я нет, Ну, блин, все, да, получается. Пизда, нахуй. ты как, а я как пройду-то, ебать? По-другому просто не как было. За мной бегают, блядь. Ой, блядь. Сюда же все верно? Нет. Начина на третий этаж. Блять, значит, третий этаж. Поехали. Блять, как же долго, блин. По-любому. Ну, вот да, по-любому. А ты правда живучий. Но мне надоело болтать. Да, нет. Умри я. наконец. Я не фото. Слышишь хочу. эти звуки? Нет? А? Нет. Тебя? Кое-кто дожидается. Да? Прототип «Штурм» использовал дешевый турбовинтовой двигатель, но управлять бойцом стало невозможно. Он всегда атакует слишком много энергии от реактора. Спереди абсолютно неуязвим, не но придурок умудрился оттяпать себе пальцы а, пропеллером. Есть проблемы с перегревом при длительном использовании. Вывод — полная неудача. Угу. Оттяпал пальцы. Это все, это босс. В курсе, да? Апатл. У меня нет времени на эту херню. С дороги! Пиздец, а как нахуй? <связать> да пиздец, серьезно, куда? Ебать! Серьезно? Мина, мина, мина, мина. Сразу за собой ставим. Ебать, мин. С какой стороны он придет? Не понял. О, блядь! Да ебать, серьезно. Неудачно поставил. Тихо, тихо без паники. Включайся, блядь, какой двигатель, блядь. Ебать, ты что делаешь-то? Ита, ну ита, ну ита. Еба ебать, ты, пацан, вообще, блядь. Да ебать, я не могу его... Я нихера не вижу, ты где? Вау! не не не не воняй, не воняй на меня Ебать огонь нахуй! Хватит укрытие меня-то, ебажарит! Чесец нахуй разрушитель! Блять, не успел. Где? Давай! Он так-то вообще особо-то не опасен Не успел Хотел второй раз Да блин! Да ты разваливайся уже, нет? сколько будем танцевать с тобой будет? опять я буду хуярить ты дурачок нет блять пиздец ну и сколько будем еще с тобой так это нет подожди жарит ебать все в огне О -о -о -о. ой попал блять аптечки нет Есть. Ну и чё? где у него ушло Или у меня. Да давай уже, блин, заканчивай. Где? Где он? Кстати, я проебался, где он? А где он? А! Здравствуйте, нам. Ну, выходи! Да заебал. Подожди, а чё я туплю, блядь, ёбаный брат? Да, ебать задел, да. Блядь за тупан. Где он опять? Нормально, нормально. Ну, давай заканчивать уже. Да ебать, ну, задел. Ты. Да нет лекарства, нету, нету. Здесь его нахуй взорвать. О, что? Блин, Боль... опачки. Да хорош. Он заколебал свой огонь с памятью. Ну сколько с тобой воевать? -то? Вот и лежи. А все? <звук> нормально, нормально. Сохранение? Ага, блять, -эм, сохранение. <свук> Ой, блин. Что-то тупил сегодня много опять. Хотя, что, нас считай только из лабиринта Это все долго затянулось а, Остался Гейзенберг Либо нет Посмотрим Предлагаю на этом закончить Всем до встречи В следующих сериях Спасибо за просмотр и пока-пока